И всем привет! Сегодня с вами я. И сегодня мы поиграем в Docks. <клес> я уже дошел, ребят, до 6 двери. Простите, но ну, только до 6. Ребята, это еще не просто. Я тут уже выпускаю ящики, всякое, все, тренинг. А. И у меня есть витаминки. Короче, ребята, давайте пойдем дальше. Так, значит, да блин, Чак еще нужно искать. Ладно, или Чак я легко найду. Да же говорю, блять, знаю, как, я, как, я, как, как Я не ловил, как таковучок, крых подошел. Так, если кого будет раж, я уже знаю, потому что раж где-то появляется на десятой двери, на 1 или на другой даже двери бывает. О, там кто-то что. -то. О, да я пожигал, как пожигавка пожигалка. Ну я пожигал. Жажигалку я нашел. -ух -ух. Есть чащики. Нет, куда ты рашу, да? Да, ну бывает у него 12 или 14, даже 15. Не, а, давайте. не бояться. У меня есть уже и так. Вот это. Так, погнали. Ага, ага, А, нет, да, не Так, магал. Ой, что я такую анимацию? Я первый раз такую анимацию делаю. Я... Вс ⁇ у меня новая анимация, кстати. Это как будто реально новая анимация. Чё, так раньше нельзя было сделать, а теперь можно. Да, это поэтому... можно. Ну, не выш как... ⁇ Так, можно посмотреть? Да, посмотреть, когда... Блин, ну что это? Я что-то открыл. Вот это отклад. 6 дней 6 дней она обновилась это значит она 28 ноября обновилась 28 ноября ладно я не знал <coughs> чего а почему там был сейчас скрич без звука я не понял а ч скрич был без звука без... кстати я каждый раз называю эту скрича Псыколку. Да, психолку. <клыш> <клыш> <клыш> <клыш> Давай. Блин, <Нет, клыш> нужен. <клыш> Кстати, спасибо за активность про песню До со второй главы. Спасибо за 193. Я я там был раньше, где-то 15. Меньше было. А сейчас уже там сто когда я посмотрю на YouTube. Там, посмотрел, посмотрим. Там было вчера 15 уже сто. Что за фигня сегодня позднее? Где? Где будву? А что звук не был? Ладно, это мы вкус. Так, заходим вот сюда, заходим мы вот сюда, надеюсь, там не зажига. А, хоть. Да блин! Нахер. Ну а что у меня такая жизнь? Почему мне выпадает до да, который уже не нужны мне? А, да, да, там, стиле, мне уже будет по нравится, а я ну, тут уже попоет локация нафиг. Ч за фиг? Ой, не буду спокойно Блин, а когда в принципе глаза? У меня всегда появляется, знаете, на какой комнате? До 30-й. Ну, всех ютуберов бывает по. Ой. Ой, я тупой, я тупой. Ой, Ладно, давайте забудем про эту таблетку. Потому что она уже стёб должна попасть. Надеюсь, что найдется. О чего? Собу <Сработало>. Мне нужна эта таблетка одна, ну. Но заработала чего я такую удачу не видел еще в игре да? блин что-то наушники блин мне уже страшно наушника почему почему темнота блин, темно. да. если вы не знаете я сейчас наушника стучал будто кто двери меня заманивает так ну ну ну мне уже так страшно не ну нету нету и такой помогает да, тут уже был раш. Я просто не на ту клавишу нажал, блин. Я просто не на ту клавишу нажал, блин. Зачем я не на ту клавишу нажал? Я просто такой зачем-то нажал. Или может я тупо хотел. Молгава! Значит глазик, да-да, я уже увидел глазик. Могава очень мало, значит глазик. Значит все там только один глаз, только и появляется здесь не больше глаз. Если вы посмотрите в какую-то другую сторону, у вас будет у да, вас вот по экран появляться и где глаз? Как глаз он будет появляться? Я тут что-то взял, иду. Может, у тебя тут что-то классно, может у тебя только монетки. Спасибо. Мне тоже монетки не нужны. Ладно, мне ну, только монетки нужны. Блин, ну блин. У вас показываешь где крутые предметы? ничего страшного ребята если у вас есть где-то глаз значит это да но если вы не видите глаза Блин. если вы не видите глаза значит ребята раша не будет ну раш будет <как> а если есть глаз значит раша не будет и не бойтесь что моргал это от глаза потому что глаза это делают что все моргал <как> они как делают раш Mm. Mm. Что? Что? Что? Я такой... Я такой уже... Ладно. Подождите. Нет, Не, я буду тут пока что обездевать. Подбать тут обездевать. Блин, а ч ⁇ мне еще ни одной комнаты без ключом не было? Ч ⁇ за фигня? Правильно, ч ⁇ за фигня? Сейчас будем от Сика бегать, да, Сикович. Блин, мой и Сик. Приветик Сика, Сик, Сик. Приветик. Так, вот у меня таблетки в руке. Короче, у меня таблетки в руке. Если я где-то ошибусь, я, я у меня будет. Так, так, тут у вас нужно будет, да? Дайте вот туда. Да. Почему два раза? Жди, туда же таблетки не понравится. Тут реально таблетки не понравилось. не, не, не, моя любимая темнота. Моя любимая темнота. Нет, нет, я, я, я, я, я, ну его нету. Что за фигня? Что за ху пас? Ху пас. Уляш или ху не Ой, я случайно вас сказал? Нет, он. Ой, случайно мат Блин, я, я, я обосрался. ничего страшного да нет ничего страшного ничего страшного погнали проходить данного си как я не знаю его называть ну и все его называют фи... это сиреноголовом но это фигура может прийти сюда я, я не хочу Походи, что? Так, пусть он придет пока что. Так, а я пойду. Слушаем, братан. По Нет. Тут тоже ни одной книжки не было. Ч ⁇ За фигня? Почему? Он где-то вот если да, вы если вы подниметесь, его, он увидит вас. Но он сейчас не у сейчас что-то забавно. Но если вы наступите на что-то, да все он уже пойдет к вам. Что за фигня? Я такой у такой был. Он даже мне не к звуку нужно послушаться, это жалко. А где книжки? Ты говорите, что все восемь книжек там наверху. Это будет вообще. Кстати, я не... Кстати, пишите комментарии. Кто видел, что у вас сразу два книжки были на этой полке? А? У кого это было? У меня не еще не было такого. Это было очень так. Здесь он не сюда. Идём. А, Вот тут. Вот, вот, вот. ну, кстати, тут нужно 8 подсказок взять. 8, да. Найти 8 подсказок. Потом найти. И, и потом вот, найти, а, так. Ну, только не говорите, что... Только не говорите, что все шесть подсказок на, на там, втором этаже. Я не, не понял. Ну! Только не сюда, на... Я больше не могу реально найти подсказок. Больше ух, ух, даже нет. Нет, не сюда. Да, сюда, да, сюда. Блин, только. Да блин! Сейчас боюсь. Надеюсь, он меня так не поймает. Потому что бывает, он так меня поймает. А, нет. Ух! Пронесло. Так, положим.. Должен... Мы должны книжкам. Вырезка с ним. Где? А, вот. Закнулась. Книсничек. две книжки. Так, нам сколько осталось теперь так? А, раз, два, три, четыре, пять. Так, у нас пять. Пять. Угу. Угу, нам осталось три книжки найти. Это может там да, быть. Вот там. Так не сюда, иди. Вс, пошл ты жоп. Так. Один. Да! Все восемь подсказок найдено. Так. Нет. Вс, находим данный код. Вот. Погнали. Погнали. Я буду его в чат записывать, если ч. Так, можно его как-то написывать. Давайте, погнали. Так, два, два, шесть, шесть, один. Есть, будешь? Есть? Да. Э -э, не буду. Не будешь? Не будешь? Не буду. А? Не буду. Не Есть. будешь. Как хочешь? Блин, да, а. О, так вот записал. Так, можешь записывать. Ваш шесть, шесть, один. Все, вводим. как-то была, после легкая как-то, ну как-то, как. Блин. О, как-то. Да, блин, я не могу сказать Uh. Ну хотя бы отмечку уже нашел. если вы видите отмечку? Ну, Стоп! Темнота сразу. Спасибо, блин, папаша. Спасибо, папаша. Нет, ну, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, второй блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, много блин, много. блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, блин, ну, соус мы уже прошли уже на 50. Кто хочет, что я поиграл с подписчиками, пишите в комментарии. Да, я могу поиграть с подписчиками вдох светло, если кто играет. Ну, может даже с новичками. Или кто первый раз даже играет в эту игру, я, ну, а они все равно участвовать. <с Fair> Запомните, мор когда моргает свет, это уже раз. Когда глаза и моргает это уже не надо. Не надо прятаться. Будет это просто через мясо кровью. Это будет данный сингл. Ну, а, а, к смерти. Чувствую. Я слышу, что то могало. Может и твое, что? Может это будет э, вот этим зеленым приведением каком-то? В этот раз, да. Уже раш. Давай, выходи в строй. Почему раш такой долгий? Я не понял, устал. Почему такой долгий раш был? И такой, ваша чулинка. Ну или амбушка. Это ничего? У меня такого вообще не было. О, Ладно. Да. Ничего, Саша, ничего, Саша. Это просто решили вас напугать. Да, всего лишь решили вас напугать. Да, бывает бугаю, вот, а бывает и ваша, да, амбуш. Кстати, я вам еще покажу, как выходить амбуша. амбушку, ну, если я хотя бы дойду до амбуша. Да, потому что я. Ну я не, не дойду до амбуша. И если я дойду до амуша, я вам покажу, как Ну, можно ну, я поставил. Блин! У меня даже половина же как-то не осталось. Что Что делать-то? Мне нужно искать новую зажигалку! Я буду в темноте вот так осматриваться. Есть не будет каким-то. Темно-то такая. Опять у нас будет буквально этих решение. Что за фигня? Опять? А, Что такое быстро уже? Я понял. Вс, я не буду тут пока что не хватать. Я уйду. Пока посмотреться. Что может пс да. Кстати, я с вами свершил. А... Почему? О, ч так быстро. Рашкаешьу? Я не понял. Да. Кстати, это очень моя любимая комната. Если никто не. Блин. А -а -а. В этой комнате даже нету ничего. Да блин! А мне нужно же жигалку быстрее как можно. Раньше да, быстрее как можно как можно мне уже зажигалку нужно офиге если я не найду нигде зажигалку это все минус я да просто нужный первый зажигалку то блин вы добавите хотя тут сейчас мне зажигалку, разработчик. Да мне зажигалку. Мне нужно быстрее зажигалку, чтобы кинотеатр что-то бас а, осматриваться, хотя да бы. Если будет где в комнату. О, о чё, Он не был в пас без номера. Ладно, ну, показалось значит. Вот этот раз спасибо. Ладно, Придел. Так, значит я буду Класс, все. все, просто они не чувствуются. идти. Надеюсь, блин. блин, О, я О, Да ладно, мы берем данную зажигалку все в руке же зажигалку берем ну какую зажигалку да детский нафиг ладно О, последний сик второй последний сик, значит да И сейчас он джесдоплет. Да! Так, мы прошли второго сика. Это значит уже последний сик. И потом идт посты. Ничего. Вот. И спасибо за тенуту разработчик. Да, потому что если вы будете... Блин, уже... Кстати, нужно реально немножко хлебать. Да. да вот было походить здесь нечего у меня половина зажигалки ребята мы сейчас одни, один пройдем данный год. как уже пошло данный раз 23 минуты то буду укладываться долго ночь видео так ну ладно последний зажигалкой. поиспользуемся и все кранты 99 Это последняя комната. Да, все, ребята, мы прошли. Это уже значит, что мы сейчас придем. Один соло. А, я даже таблетку не использовал. Я даже не одну таблетку не использовал. Что это за удача? Она... Да. Кстати, я вам не скажу, как я прошел данную такие вот данную штуку так если вы могли так кстати кстати если вы не знали в эту комнату не может зайти сам фигурный когда вы еще не сделали лифт да он еще не может сюда зайти что это безопасная комната а значит для вас. и плюс сюда не сможет сойти Это все уже безопасно для вас, комната. Так, погнали. Я тут раньше из первого кипуза пошел. Так, 6. 6. 3, 2, 8, 9. Не с первого блин. 6, 8 семь ну семь поставить блин ну ладно не успел жалко девять восемь семь два четыре четыре все да а что еще поставить не понял семь четыре он это не засчитал, Таша. Он это не засчитал, потому что я не успел поставить это. Один, девять, десять, пять, три, шесть. Вс ⁇ Да? Вс ⁇ Пошлид ⁇ м. Вот девчонка. Мы пошли, ребята, с вами соло. Соло. Ребята, я, я, я первый раз прошел соло. У меня даже слезы уже в глазах. Офигеть! Я просто до радости сейчас ревлю. Я сейчас реально люблю от радости. Вот уже не следует Досс -а! Я уже их, кстати, проходил с моим другом, если бы вы не знали. Не, не должно было сочетать. Короче, мы, ребята, сделали данную игру. Короче, если вам было понравилось и. 27 минут, это будет самое долгое сегодня видео на этот раз в канале. Ну, ладно, если вы не досмотрите до конца, я вам поставлю лайк и, и Ну, если вы напишите комментарии, потому что я не знаю, кто это будет. Ладно, всем пока. Ну да, я хочу глина стоит. А, всем пока.